Ну, не стареешь. Здрасте. А ты когда садишься? Давай садись, я тебе стул вот так поставлю. А, типа, да, да, да. А, На самом деле. Слушай. На самом деле так и есть. есть. А есть что-нибудь прям холодный, например, сок? В... Лимонады, молочные коктейли, холодный кофе. А, -а, -а. а, а. на своем молоке можно молочный коктейль да. сделать? Да. Да, можно. Вот. М -м -м. вот можно сделать, например, ванильный кокосовый, да? Да. И ванильный там будет... или кокосовый? А кокосовый да, там да. что будет? Кокосовый сироп. Ну, ну и он будет на своем молоке, да? Вот да? да. О, супер, я буду такой. Угу. Он холодный, да? Да, холодный. А для вас? Я не знаю. Хорошо, пока только кокосовый шейк на своем молоке. И ты вот так бывает иногда, <coughs> идешь просто по улице, выходишь из а. дома, включаешь любимую музыку и гуляешь одна в своих мыслях, в своем настроении, да? Понятно. А кем ты работаешь? Я пропустилась, поступила на вышку в Питер, подрабатываю тренером по растяжке. Я сегодня только растягивался, короче, после тренировки. У меня здесь девочка знакомая, она ездит из Москвы специально, короче, в балашку ко мне тренироваться. И вот, она, короче, ну, начали растягиваться после занятия, она давила, знаешь, сзади там, и так круто на самом деле тянется, когда кто-то помогает. А, намного эффективнее. Ты помогаешь своими ребятами, ну, вот с кем-то. Да. Или, или ты говоришь, типа, что делать, и все. Нет, я взаимодействую А ты, а ты кладешь так, ну, ногами обнимаешь, так сзади, вот так вот, типа, короче, даешь сверху, когда человек сидит. Да, человек сидит. Потому хотел, сидит. Потому что мне мне, мне <с Bueno> кажется, прикольно было бы так, если бы Народу бы понравилось. Слушай... Здесь живешь одна? Снимаешь квартиру? Нет, я здесь живу с мамой. А ты говоришь в Питер? В Питер ты... В В Питер это город, что ли? В Питер? Да. Там Петербург. Ты туда уезжаешь типа? В да. Я буду ездить из Москвы в Питер. Раз в неделю? А. а у тебя есть там что-то в этом? В, в, да. Игла там. Все а что ты закончила? То есть ты танцуешь? Я а ты будешь балеринить, так сказать? в пока что-то столько много всего у тебя планов, ты даже запутался, короче. Ты в Питер поступила, и балерина, и еще сейчас на растяжке. А ты растягиваешь чисто балерин или... Чисто обычных людей. А в каком-то зале или дома? Mm -hmm. Есть студия, но в Кузнецкой, пластилин. И иногда бывает. Пластилин? Пластилин. Есть кафе? Mm -hmm. а, Нет. А, ты снимаешь там зал, да? Нет, там просто... Ну, как тренер, да? Прикольно. Давно так? А про, про крусфит слышал что-нибудь? <с Principal> hmm. а ну вот, а я им занимаюсь. Такая эта тема пошла э из Америки, а так тренировали чуваков, которые вот в МЧС работают, mm -hmm. это были специальные виды тренировок для них, а потом это по всему миру распространилось. И чем занимаешься помимо растяжки? Я работаю Камбучу делаю. Камбучу? Да. А -а -а. Ты знаешь, что это такое? А -а -а -а. Карина? Карина. Карина. -а -а. Слушай, скажи, а что тебе нравится в мужчинах? Мужчина? Да. мужчина-мужчина, А что это значит? Это У тебя вот здесь где-то стоит? Ну да, вот. вот. вот такое твое ощущение. Да. А, то есть у вас тоже стоит? Только в другом месте. Здесь он Буду знать просто ты. А, волосы дымом стоят, начинают вставать, да, сзади? Понятно. Мне кажется, вообще ты ребенок. Честно, могу паспорт А у тебя были молодые люди в жизни вообще? Да. Ну хорошо. Не хорошо? Хорошо, хорошо. просто, может быть, балерины, они знаешь, как тоже из-за э, то, что тренировки, получается, э, хорошо сохраняются. А ты живешь, у вас там еще там и животные есть какие-то дома, кошечки, собачки, хомячки? <таспорожда> у вас прям одна комната. Квартира целиковая или комната снимается? Квартира и москвичка. Mm -hmm. Понятно. Давай сыграем в игру. Короче. Ну, игра надо будет отвечать на вопросы неправильно. Неправильно? Uh -huh. Я закуплю и я факт что я тупая ну я, как бы надо будет просто сыграть и как бы ну придумать кто выиграет что получит взамен. зачем неправильно отвечать на вопрос У игра такая смотри давай короче сыграем если ты проиграешь то вот что? то Я понимаю, что человек хорошо. Ну а если ты выиграешь, то можешь придумать ну, тоже. Что -то. Нет, я не Может, воды? Нет. А ну, это же не факт, что ты проиграешь? Нет, не хочу. Ты не хочешь быть ошипанной? Так, так, так, так, так. Ты слушала музыку какую-то сейчас? Ну да, Какую? какую? Какая тебе нравится? Ну, в принципе, а бывает так, что модель балерины, например, и потом брат становятся моделью. Ну, да. да? Вот я тоже так подумал. Ты же... А вот здесь какая-то специальная диета, что ты вот, например, тебе нельзя есть что-то определенное. Арик, а, ну даже там Тебе говорят, не ешь сладкое, а ты все наешь. Ну, э, так сказать, с я ем все сладкое. Mm. Понятно. Хочешь что-нибудь спросить, может, ты? Почему именно такое желание? Какое? Отшлек. Ничего интереснее. Интереснее, я не знаю. Это все вот, я посмотрел на тебя, это мне пришло вот на ум. Странно. Что, будем играть? Нет. Ладно. А есть что-то такое, что вот тебе не нравится в мужчинах? не Тебя бесит в мужиках? Спасибо. Выбрали. Хочешь попробовать? Mm -hmm. Пьёшь свое молоко? Нет. Так что, есть что Я бы сказала, что не конкретно, же в принципе в людях мне нравится, когда говорят одно, а делают одно. и обещают, а потом резко меняют свое решение. Или одним человеком найти. зрение, да? Завтра работаешь? Завтра. Я не знаю, что завтра. Проснусь и знаю. Где растяжка? По каким-то определенным mm. Ну, мне говорят, когда мне нужно прийти, я покажу. если я нужна, я покажу, если нет. Тебе за день заранее это сообщают? Mm -hmm. Очень холодно. Мне аж горло сдавило. <р requirement> а... Не <tien -tick> знаю, что говорить. Мне нет слов. Сейчас там молодые люди подходят знакомиться. Чем это заканчивается обычно? м mm. м один раз я встречалась с человеком 9 месяцев. а он подошел к тебе познакомиться, вы встречались 9 месяцев? а, а что потом случилось? Уже мы расстались. Mm. а почему? Mm. ну так бывает у людей. Ли встречаются, либо посылаются. Не, ну как бы, тебе надоел он, или ты ему надоел, или как? Mm. Не, не любовь, как бы, mm. или что? А, еще а вы вместе жили прям? Он съел твой сыр? Давай остановимся на этом, ведь. Хорошо. Часто знакомишься с девушкой? Бывает. А куда ты вот отдыхать ездил последний раз? В Анапу. Вот этим летом? С мамой? А куда там вы снимали, какой-то допансионат? Нет, там мотель. Ну здесь сняли, да? Здесь сняли, ну и там приехали или как? Заранее. приезжаешь. А, это прям путевка в Анапу? Ну, вот я не знаю, как бронируешь, но у меня приезжаешь. Прикольно. Ну, что понравилось тебе? Да. Это Крым же, да? А, да, да. нет, это не Крым, Краснодарский край. А, а пляж там был центральный? Нет, У нас как отель, почти побережный, на своей территории, сам пляж. Mm. Скажу, типа как это. в Турцию, да? да. Я последний раз гонял в Турцию и и мы ездили туда, короче, в начале сезона, там вообще никого не было. Типа, как бы холодно, и я там пару раз скупался, народу мало, ну, ничего, и в этом есть вся красота. Может быть, сейчас куда-то планируешь съездить? Я сейчас в Питер уеду. Получается, каждый раз в неделю надо будет ездить, да? Я не знаю, ездить, А почему именно в Питер? считается лучшим заведением в этой области. Самая старейшая актемия. А, нет, это круто. Что? Ты такая выбрала? М? Ну, круто, что ты выбрала именно по, по такой системе. Типа, Я обла... Сначала это. Мне просто, как сказать, а училище, которые обучают именно алгорин, они не подразумевают только тот, кто мне, чтобы получить нормальное образование, мне нужно получить все равно нормальное Точнее, получить вышку, чтобы получить нормальное образование. Я вот только вчера читал про статью про ЕГЭ. Знаешь, откуда она взялась? Из Америки. Да, а почему? Я не знаю, почему. Потому что ЕГЭ – это в Америке, ну, то есть, альтернатива ЕГЭ, то есть, то, что из Америки взяли... Типа, это экзамен для людей, которые стоит в развитии, для них специально... могли так просто вброс сделать информацию, Смотри, что, типа, специально для них это ну, проще отвечать, когда у тебя есть несколько вариантов ответа, а не когда ты решаешь какую-то задачу. Но в ЕГЭ не, не просто варианты ответа, там же есть правильный, есть наиболее правильный ответ. То есть, ты можешь выбрать один, а там... Девушка, вот... ну, посчитайте нас, пожалуйста. Мне. Вот. Тем более, там же не только тестовая часть, там и есть письменные ответы, и есть, как -то, сочинение. То есть, в принципе, человек расставает, потому mm -hmm. что у него есть головушки. Хотя, в принципе, можно таскать, mm -hmm. А ты будешь готовиться к нему? Я уже поступила, мне не нужно сдать игр. Я если получаю диплом, а потом иду в универ, э, в обычный, в который я хочу, получать второй высший. Только с э, внутренними экзаменами. Мне очень нравятся образованные девушки конечно, молодец. А была на ВДНХ? Там есть, короче, место, такое порт называется. Там, типа, три бассейна, волейбольная площадка. Была там? Я тоже в этом году не был, всё вот думаю, сгонять куда? Потому что я... жара такая, охота покупаться. Где-то надо сделать это в Москве. Кисть татуировки. Слушай, у меня тоже нет. Я просто слышал про балерин. Ну то, что их как бы ломает, там очень много вот как бы травмирует а, ступ, ступня, короче, травмируется, когда там вот из-за эти обуви, знаешь, там, типа, жестко очень. Когда. Знаешь, это такое ощущение, как будто есть какие-то горняки, там, знаешь, у меня вот такая ассоциация, которые, там, у которых там пенсия раньше наступает. Вот у балерин нет такого, что типа пенсия ну, раньше. Через 20 лет. Это раньше. Карты да. Типа сначала трудовой деятельности 20 лет проходит и потом mm -hmm. пенсия. Что? Mm Которая -hmm. 40 лет, uh, около 40 лет мы будем сходить. Ааа. Uh -huh. пенсию а она большая будет? Да не особо. Спасибо большое. пока. Mm -hmm. Татуировки есть такой балерин. Ни при чем. Просто так? Да? Просто А тайский массаж тебе делали когда-нибудь? Нет. Мне кажется, тебе понравится. Ты же балерина. Ты же часто чувствуешь боль, наверное, да? Когда тянешься, вот это вот все, привыкал уже к боли. А он как? И... Не вот человек знакомый, он мануальчик, У -у -у. вот и он тоже часто спортсменов э -э восстанавливает после травм там, боксеров, вот и он прям каждую мышцу, знаешь, выправляет специально, то есть он как бы в голове говорит, я уже вижу человека, вот его весь мышечный корсет вот этот. И к нему, когда ходишь, я вам хожу, говорю, давай пожестче специально все. И потом уходишь. Все, короче, красное такое в, до, в точках. Вот. А у тебя типа от э, того нет, места. Mm. У нас нет э, специализированной медицины. Mm. Mm. Я куда? Что, пойдем? А ты не занимался этим на а, какими-нибудь боями? Да. Вот это я смотрю, у тебя походка, короче, такая, что ты можешь как бы сейчас ногой двинуть. Ладно, я пойду мне в ту сторону. Давай, хорошие те дня, дай пятачка. Да, мне не очень понравилось, и даже не хотелось говорить особо. Давай, заканчивай. Да. Пару слов. Даже вот в такой выходной день, когда не так много девушек можно познакомиться. Вещи без проблем пообщаться, узнать человека, взять телефон, договориться о встрече, вот, провести свидание. вот Так что все в ваших руках. Что? Как обычно, подписывайтесь лайки. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.